Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить кабачковый десерт. Очень вкусный, и никто не догадается, что там кабачок. Мне понадобится небольшой кабачок молодой и лимон. Кабачок необходимо немного очистить. разрезаю пополам проверяю чтобы не было семечек если они есть удаляю семечки молодые в принципе их не чувствуется и нарезаю добавляю сюда 50 миллилитров воды и ставлю на огонь под крышку мне необходимо все эти кусочки проварить, чтобы они стали мягкими, Это то 5-10 минут. Дальше мне понадобится цедра одного лимона. Кабачок уже кипит. Добавляю сюда цедру лимона. И сок одного лимона. Можно половинку, можно целый. Я возьму половинку. И также добавляю к кабачкам. Масса проварилась и кабачок стал мягким. Теперь вот эту жидкость немного я солью в отдельную мисочку через сито. Оставшуюся массу перекладываю в миску. У меня есть такая же мисочка. Я затариваю весы, Обнуляю. Получается минус 68. И взвешиваю. Отлично, у меня получилось 252 грамма. На порцию зефира пойдет 250 грамм. Обнуляю весы. Добавляю 200 грамм сахара. Дополнительно я никакой жидкости сюда не добавляла. Когда перемешала с сахаром, таким образом будет проще все пробить блендером. Вот такая однородная получается масса, она очень жидкая, поэтому ее необходимо уварить. Я отправляю обратно в миску ставлю на огонь. После закипания варю примерно 5-10 минут, в зависимости от того, насколько быстро она будет увариваться. Мне необходимо получить некое подобие на джем, такой густой-густой. Прошло 5 минут. Очень сильно булькает, поэтому у меня огонь маленький. Но вот оно бурлит, бурлит, бурлит. Должно постоянно такое быть. Вроде бы уварилось, но этого еще маловато. Поэтому я варю дальше. Вот смотрите, какие бурбалки. То есть уже вот этой белой пены, большой такой, особо нету. И вот ведешь, дорожка как бы немножко виднеется. У меня проварилось ну, примерно 10 минут. При постоянном помешивании вот сейчас, да, потому что оно к дну немного пристает. Все, я снимаю с огня. Мне удобнее выложить на поднос широкий, так оно быстрее остынет. У меня есть вот такие замороженные блоки, это для такого ручного холодильника переносного. И я сюда ставлю подносик, пусть оно первоначально немножко остынет. Пюре охладилось, посмотрите, какое оно густое. Именно таким должно быть у вас пюре. Если вы взбиваете ручным миксером, значит уменьшаете количество ингредиентов в два раза. Мне понадобится два белка средних яиц. Сейчас я ее взвешу. Белка у меня получилось 87 грамм. У меня планетарный миксер Китфорд. Ссылочка у вас сейчас появится на экране. Я взбиваю в два этапа по 10 минут. Мне необходимо добиться очень плотной, густой, устойчивой пены, которая в процессе там, времени не оседает. Если вы, допустим, взбили 10 минут, и у вас потом масса начинает на глазах опадать, значит этого времени недостаточно. Необходимо увеличить, то есть добить ее. Прошло 20 минут, масса взбилась. Сейчас буду готовить сироп. Мне понадобится миска. У меня с тонким дном. Агар-агар 12 грамм. Это специальное жилирующее вещество, в данном рецепте он незаменим. Сахар 350 грамм, вода 150 миллилитров. Вместо воды можно влить жидкость, в которой у меня кипятился кабачок, но я про нее забыл, к сожалению. Тогда вкус будет более насыщенный. И ставлю на огонь. Сначала жду, пока у меня закипит, поднимется белая пена, будет кипеть-кипеть. И потом после закипания, примерно 5-7 минут, я покажу, на что ориентироваться. Сироп закипел, поднялась такая белая пена, делаю немного меньше огонь, сироп должен загустеть. Должна получиться вот такая тянущаяся ниточка. Вот, все, сироп готов, я выключаю. Включаю взбивать пюре и буду сироп вливать тонкой струйкой. Масса хорошо взбилась. Масса очень плотная. Она никуда не тянется и держит форму. Мне понадобится насадка 1М, открытая звезда. Можно использовать любую кондитерский мешок и насадку у меня с сайта Алиэкспресс. Но они продаются в кондитерских магазинах. Единственное, что там, конечно, цена разнится. Но сейчас проблемы с доставкой с Алиэкспресс. Многие товары мне не дошли. Беру высокий стакан. Я беру силиконовый коврик и отсаживаю зефирки. Сверху давлю, делаю юбочку. И дальше по кругу заворачиваю. Два оборота. их всего получилось 35 половинок оставляю стабилизироваться на ночь прошло достаточно времени зефир стабилизировался мне понадобится сахарная пудра вместо нее можно использовать крахмал сверху присыпаю чтобы можно было сложить все половинки в коробку упаковать либо в пакетик для того чтобы они не слиплись между собой и отсоединяю И обваливаю в остатках сахарной пудры чтобы можно было взять в руки вот такой зефир получается здесь всего 17 штук какие они классные на вкус чувствуется цитрус именно вот лимон присутствует У кабачка совершенно не чувствуется очень классный вкуснейший зефир получается к чаю если вы боитесь использовать сырые белки в данном рецепте, тогда их можно заменить на альбумин, это сухой белок. Но тогда рецептура и процесс приготовления немного отличаются. Ссылочка у вас появится сейчас на экране, как приготовить зефир на альбумине. Вот такой зефир получился у меня Кабачковый зефир Это что-то невероятное Очень вкусно в сочетании с лимоном Также можно лимон заменить на апельсин И вообще смешивать с любой другой э, кислой ягодой Хранится данный зефир в течение 14 суток Я храню в холодильнике Мне так больше нравится вкус Более прохладный И мне так вкуснее Кому это видео понравилось, было полезным Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий Всего вам самого доброго Будьте здоровы!